Да и узнать ни разу не пытался. Хвастлив или группу, трез, или хмелен, В ответ ни возражения, ни сдоха. Прав только он, и только он умен, Она же лишь чудачка и дуреха. И еле уж не знать о том, что он ни в чем никогда с ней Не считался. Сто раз ее бросал и возвращался, Сто раз ей лгал и был всегда прощен. В часы невзгод твердили ей друзья, да с ним пора давно-давно расстаться. Будь гордою, довольно унижаться. Сама пойми, ведь дальше так нельзя. Она кивала, плакала порой. И вдруг смотрела жалобно на всех. Но «Ну, я люблю. Ужасно, как на грех. И он уж все же не такой плохой. Тут бесполезно припираться. И шла она в свой добровольный плен, чтоб вновь служить.